Всем доброго времени суток Меня зовут Вова В игре StarCraft мой ник вы видите на мониторе Демон Если есть желание меня добавить и вступить в мой клан Добавляйтесь в игру Этот ролик я снимаю с целью найти людей из города Нальчика Игроков И хочу Провести турнир по Старкрафту второму. Всех желающих принять участие, пожалуйста, пишите мне в скайп. Видите мой ник вверху в строчке. Подробности про турнир это уже когда вы позвоните. Я буду каждому отдельно объяснять правила проведения турнира. Добавляйтесь ко мне в группу ВКонтакте на моем канале не забудьте поставить лайк или подписаться. Также вы можете добавиться в Facebook. В общем все. Всем удачи. Всем пока.